хочу вас немножко больше погрузить наверное не просто в разг... очень сложно понять разговоры когда все время включается ум постоянно идет как ты хочешь что-то понять через состояние ума и я попробую вам все-таки сделать это по-другому. Я попробую в этот раз на ретрите, да, это только лично, по, по видеосвязи это не получается, к сожалению, и я попробую на, на вот который у меня будет следующий ретрит, Он, я планировала его провести в марте, февраль-март, да. Но если будет много заявок, то я еще, наверное, сделаю его в феврале, в начале февраля. И там, там я приглашу шамана, да, который истинного шамана. Вот Сейчас я веду переговоры. Почему шамана? Потому что... Я все-таки сейчас придерживаюсь, сейчас придерживаюсь пока, что если уж нам дано это белковое тело, и через него мы познаем мир, и так как я уже сейчас абсолютно точно, и по ребятам, по многим, и по людям, которые исцеляются, когда мы идем в клетку, да, исцеляются. И есть уже у меня в моей копилочке случаи и раковых больных, трое человек и с другими заболеваниями, которые исцелились э, при входе в клетку э, и сейчас я понимаю, что войти в клетку э, это не просто вход, то есть смотрите у нас есть, э, ви, есть вибрационное поле и вибрационное поле, оно звучит по-разному по и э, у каждого есть своя вибрация, вот. и есть вибрация Земли. И если вы посмотрите какие-либо, как человек говорит, он, вот бывает, что один и тот же человек говорит одну и ту же, например, одну и ту же информацию, вот один заходит вам, а другого вы не слышите, это как раз говорит о том, что э, вибрационное поле разное. И мое вибрационное поле, оно, если так образно говорить, оно больше похоже, знаете на что, вот эти вот поющие чаши слышали их, вот. мне вот эти чаши, они не, они меня не.. Я через них многие вещи не могу прочувствовать. И я сначала не могла понять, почему. Вот многим нравится, а я не могу через них прочувствовать. И когда мы на аппарате померили вибра... вибрационное поле чаш и вибрационное поле моего голоса, у меня получается, что мой голос на примерно плюс-минус частотах вот этих вот чаш. Вот. И именно поэтому, что некоторые люди через вот эти чаши входят в определенные состояния. Я не могу войти, потому что у меня плюс-минус один и тот же как он называется, вот эти вот э, волновые вибрации. Но э, я могу войти в определенное состояние, а если я могу, то значит и со мной люди могут войти э, через э, бубны, то есть бубен, но их очень много, сразу расскажу, вот, они очень разные. Вот, и через определенные бубны из, из посвященных шаманов они могут делать вот эти вот порталы к самому себе. И через вот эти вот бубны я могу вводить человека в состояние себя. Не в гипнотическое состояние, не путайте это. Не в гипноз, где я там что-то буду, а в состояние себя, когда человек может тотально погрузиться в себя и увидеть, увидеть, прочувствовать и начать перестраивать свою генетическую структуру внутри, то есть чистить ее. И как раз вот это вот я хочу сделать на следующем ретрите. Если будут какие-то вопросы, я пока это сформировать не могу у меня прям вот четко. Я пока вам сейчас дала вот такую вот зацепку наработку. Если что, пишите, спрашивайте. Если кто-то какие-то будут желания, пожелания и желания, вот, то, конечно же, я... Буду вас отдельно уже смотреть, сколько человек готовы быть. Потому что это, это непростой. Это будет непростой ретрит. Не каждый готов, наверное, в себе что-то менять, потому что наши болезни, я уже повторяла, да наши болезни, наши недуги, наши какие-то задачи, вопросы, которые мы не можем решить, не потому, что мы их не можем решить, а потому что мы не понимаем, что мы будем делать без них. Если их не будет, что тогда, чем я займу это место? И действительно очень многие не готовы от этого уходить. И если вы все-таки решили поменять себя в себя, мы же себя меняем. И это достаточно глубокая работа, потому что, представляете, вот вы уезжаете одним человеком, а приезжаете абсолютно другим. Вам к себе, к другому нужно привыкнуть, во-первых, вам научиться с собой, с новым жить, вашему окружению, вашим близким. И это достаточно глобальная работа. Если вы готовы на такие большие перемены, то давайте.